Ногти страхолюдина. О, хотя не видно. Азаз, азаз. ты можешь заткнуться, спасибо. Спасибо. Постоянный гость на моем канале – это Даша, потому что ее я могу побить, если что. Тайна, покрытая загадкой. Мрак, мрак, песня. Может, ты поэт, что тогда знаешь? Самое яркое совместное воспоминание. 5 опять бросили. Меня украли НЛО, я прошу прощения. Ты по это возьми. Да мне неудобно. Мне похуй. Мы немножко поменяли локацию, потому что кое-кто руки. Как она с лошади упала. А, тебя там не было. мерлана падала, когда мы в одной смене были. Да? Да. А, это видела? Да. Ну давай какой-нибудь спавни. Их много, но мы ничего не помним. Да, просто идет такая хоп! Идет, идет, идет, Как гоночная машина, так. Фью. Тебя не видно. Извините. Извините, ваше величество, жопа. Если да, то чем вы занимались? Отвечай. Всякими непристойными делишками. Если кто хочет купить такую же приставку, Даша, если кого-то она вообще нужна, Даша, в смысле, я имею в виду. Приставка всем нужна, нужна, ты знаешь. Но... Тут типа Даша продается, да? Ну, короче, стартовая цена 100 тысяч долларов. Но ну, это. Фу, звоните далеко. мне. Короче, это. Звоните, если вы закажете ее прямо сейчас, то к вам в подарок её, пойдут ее часы. То да отдыхали О, да. трижды в да. лагере, где да. мы страдали. Да. да. Страдание лучше отдыха. Самое главное качество, которое вы видите у своей подруги. Смотри на меня. Скажи мне это в глаза. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Видишь? Сваливаю сражки. Рашки. Я с тобой. Мы вернулись! Потому что. Рашка не... лучше всех. И Скобочек... у нас денег нет. Кабочка не Я тебя не напишу, мразь. Я тебя. Твой ответ? Не знаю. Наверное, ну надо подумать. Наверное, надо подумать. Я просто плохой человек. Ну да. Это да. Это понятно, само собой, разумеется. Ты ведь не обижайся? Ну всем плевать на тебя. Ну вот. Пожалуй, это то, что она не обижается и воспринимает это как шутка, но на самом деле я не шучу. Я тут такую классную речь задвинула, а ты это сказала? А я буду смотреть на тебя пристальным взглядом. Я готовила вопрос заранее. И я такую музычку здесь наложу. И приблизишь меня. Меня. Ну, отвечай. В общем, это чувство юмора, я думаю. Все, я могу идти. Вы меня отпускаете из заложников, пожалуйста. Мамочка. меня Мама послала обратно, сказала купить хлеб. Митинги в поддержку киллер. Хотели бы вы жить в одном доме? Нет. в общем, обидно, обидно. Нет. Ну почему? Я бы смогла вам свалить на тебя половину домашней работы. вот именно поэтому. <свят> мне аж плохо. Я представила Тебе... это, и мне аж плохо приступ. <свят> а еще говорю, что у меня память плохая. Я не забываю сдать тетрадь. Я не забыла, просто опоздала чуть-чуть По времени. В пространстве и времени. Ну, я подожду, пока ты вернешься, да? Где ты был-то? Вставай, пора работать, раб. Я так тебя люблю. Я тебе не верю. Хлеб какой-то странный. Вставай, жопа. Вы будете дружить всегда? Ну, ты, в общем, тоже отвечай. Я подожду. Всегда нет. Вероятно, после, уни... после окончания школы мы разойдемся по разным университетам. Будем видеть... видеться все реже и реже. И наши школьные друзья останутся всего лишь школьными друзьями. Это так трогательно! Тут у тебя все хомяки. На кого не посмотришь, все хомяки. Я вспомнила такой мемчик у даймонд Сына, ты тяжелый! Че, что ли? Окей, okay, давай прощаться. <къем> ну что же, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся. Стой! Стой, стой, стой! <къем> а ты бы хотела жить со мной в одном доме? Ты не ответила. Кроме того, что можно свалить на меня половину больше. Я, yeah, ну, конечно, потому что я, пожалуй, единственная с кем я могла бы жить в одном доме, потому что ты и так у меня живешь почти. И вообще, но ну, очень так страшно, если что, монстры от тебя. Земля в, иллюминаторе, земля земля в иллюминаторе, иллюминаторе видна, как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустимая земля, земля одна. Не, не пали, что ты их держишь, они не в космосе. Ты же знаешь, что, что невесомость не так работает. Труп не видно. А, я умираю! Помоги. А, я умираю! О, боже Помоги мой! Мне. Как тебе помочь? Пойду закопаю тебя! Ну что же, так, после того, как мы упокоили Дашину душу, я хочу с вами попрощаться и сказать, что на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, зависите друзей. А также вступайте в официальную группу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, зависит друзей, а также вступайте в мою официальную группу ВКонтакте. Всем пока! Все, валим что-то.